Очень важно своевременно начинать лечение острого гайморита. Высок риск распространения инфекции на мозговые оболочки, развитие гнойного очага в головном мозге, а также заражение крови. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам все самое важное, что необходимо знать о гайморите и как с ним справиться. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Также вы можете скачать памятку с более подробной информацией о причинах развития гайморита. По этой же ссылке можно записаться на консультацию. Гайморит — это воспаление слизистой оболочки верхней челюстной пазухи. Встречаются острый, подострый и хронический гайморит. Чаще всего как острый, так и хронический гайморит возникает вследствие инфекции, которая проникает в пазухи из носа, зубов, вследствие травмы а также гематогенным путем, но также гайморит может быть вызван грибковой инфекцией или аллергической реакцией. Основными симптомами, с которыми сталкивается пациент при данном заболевании, являются головная боль, длительные выделения из носа, чаще всего желто-зеленого цвета, заложенность носа, повышение температуры тела, гнусавость, снижение обоняния и вкусовых ощущений. Боль в области лица, а также при наклоне головы, которая может ирадировать в зубы. Диагностика данного заболевания основывается на тщательном сборе анамнеза болезней и жизни пациента. Необходимо провести тщательный осмотр, переднюю, среднюю, заднюю риноскопию. Из лабораторных методов исследования основное место занимает общий анализ крови, биохимический анализ крови. Также необходимо выполнить бактериологическое исследование выделяемого секрета из полости носа. Наиболее информативным является рентгенологическое обследование, компьютерная томография около носовых пазух носа, а также диагностическая пункция. Компьютерная томография около носовых пазух носа обязательно назначается пациентам перед хирургическим вмешательством. Основными принципами лечения гайморита является удаление патологических выделений из околоносовых пазух носа, ликвидация очага инфекции и воспаления, а также восстановление воздушности и дренажа гайморовых пазух. Я практикующий врач-сурдолог-оториноларинголог. Занимаюсь проблемами снижения слуха и часто в моей практике сталкиваюсь с такой проблемой, когда приходят пациенты, прочитав в газете, в журнале, что при снижении слуха помогает герань. И начинают себе усердно вставлять в уши ее и долгое время там выращивать. А потом приходят с наружным отитом, слуховой проход отечен, воспален. И даже доктору тяжело помочь пациенту в этом случае. Пожалуйста, люди, не делайте этого. Герань не поможет. Приходите вовремя к врачу и будьте здоровы. Лечение острого гайморита заключается в назначении антибиотикотерапии. Чаще всего используются препараты пенициллинового ряда, цефолоспорины второго и третьего поколения, а также вторхиноломы. При лечении острого гайморита необходимо выполнять рекомендации врача, соблюдать охранительный режим, что очень важно. При установлении диагноза хронический гайморит необходимо проводить антибиотикотерапию, а также необходимо проводить симптоматическую терапию, направленную на уменьшение отека слизистой оболочки. Для этого необходимо применять сосудосуживающие спреи или капли. При выявлении гнойного отделяемого внутри гайморовой пазухи необходимо выполнить функцию для удаления патологического отделяемого. Для эффективного лечения и профилактики данного заболевания необходимо укреплять иммунитет, проводить лечение острой респираторной инфекции своевременно, также санировать хронические очаги инфекции. В случае анатомических дефектов носовой полости, например, таких как искривленная перегородка носа, необходимо проводить своевременно хирургическую коррекцию. Очень важно своевременно начинать лечение острого гайморита, так как очень быстро все это может перейти в хроническую форму, которая лечится гораздо дольше, сложнее, а иногда и приводит к хирургическому вмешательству. При несвоевременном лечении гайморита высок риск распространения инфекции на мозговые оболочки, развития гнойного очага в головном мозге, а также заражение крови. Могут развиться и внутриорбитальные осложнения, протекание век, воспаление клетчатки орбиты. В клинике Легкое дыхание накоплен большой опыт по лечению гайморитов. Если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, обращайтесь к нам. Чтобы скачать памятку с более подробной информацией о причинах развития гайморита или записаться на консультацию, нажмите на ссылку под этим видео.